Доброго дня, дорогие друзья! Продолжается серия прямых эфиров с представителями Институтов Казанского федерального университета перед приемом 2022 года. И сегодня у нас в гостях Институт геологии и нефтегазовых технологий. Представлюсь, меня зовут Роман Полинков. И с вашего позволения представлю сегодняшних гостей у нас здесь Шуруми. Данис Карлович Нургалиев, проректор по направлениям нефтегазовых технологий нефтегазовой технологии, директор Института геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета Данис Карлович, доброго дня. Добрый день, ребята. И Андрей Анатольевич Терехин, заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями. Андрей Анатольевич, вам тоже добрый доброго день. дня. Добрый день, добрый день. Что ж, коллеги, мы знаем, то что у нас есть подготовленный ролик. Давайте сперва его посмотрим. И прежде чем его посмотреть, напоминаю, уважаемые абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы по ходу нашей прямой трансляции ВКонтакте. Она проходит в нашей официальной группе. Казанского федерального университета. Ну что ж, давайте смотреть ролик о вашем институте.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 Ж, дамы и господа, ролик мы с вами посмотрели. И давайте перейдем к вопросам, которые у нас есть, уже заготовлены из нашей группы ВКонтакте. Первый вопрос. Сколько в вашем институте бюджетных мест на бакалавриате и на каких направлениях? Позвольте мне ответить. У нас два направления подготовки. Это диалогия и нефтегазовое дело. На направлении подготовки диалогии есть еще профилизация. Это мы готовим диафизиков, профиль диалоги нефти и газа профиль диалоги и инженерная диалоги и собственно говоря, классическая диалоги ну вот полевой диалог, который у нас ходит маршруты как раз с рюкзаком вот о чем мы сейчас говорили в начале так вот на направление диалоги в этом году у нас предусмотрено 100 бюджетных мест на направление нефтегазовое дело 58 бюджетных мест Да не еще что добавить Да ну э... Например, когда люди поступают иногда, да, у нас очень мало мест, например, на э, нефтегазовое дело, и конкурс очень большой бывает, да, и люди э, говорят, что вот мы хотим на нефтегазовое дело точно. Но дело в том, что геология и нефтегазовое дело – это очень близкие специальности. И люди, которые заканчивают геологию, они тоже работают не менее успешно, даже, можно на более успешно, в тех же самых нефтяных компаниях э, занимаются, скажем, поисками, разведкой, там, разработкой нефтяных и газовых месторождений. Например, специальность профиль геологии, э, геологии нефти и газа, он вообще очень близок к нефтегазовому делу. Нефтегазовое дело это инженерный специальный человек, который, инженер, э, создает вот, технологии разработки, осваивает раб... значит, э, использует технологии разработки нефтегазового месторождения. А геолог-нефтяник, он готовит материалы геологические для того, чтобы эффективно это все делать. То есть он занимается больше научными исследованиями, такими, да? то есть изучает там резервуары под микроскопом, с значит, электронным микроскопом, какими-то приборами и так далее. То есть все эти специальности, они достаточно близкие. То есть, если, скажем, вы не можете поступить на, или хотели поступить на нефтегазовые дела, но не можете, не надо плакать и кричать там, рвать на себе волосы, да, просто идти немножко на другую специальность. А потом, более того, потом по окончании бакалавриата вы можете поступить в магистратуру, ту, которую вы хотите. Тем более, что маги магистратурные магистр программы, у нас очень обширные программы магистратурские, вот, среди которых очень много таких, которые позволяют потом работать успешно в успешной нефтегазовой компании. Mm -hmm. Хорошо. А следующий okay. вопрос. Изменится ли стоимость платного обучения в этом году? Стоимость контрактного платного обучения в этом году уже утверждена. И она по прошлому году такая же у нас практически осталась. Это на разные программы, она немножечко разная. Это все-таки цифра, поэтому позвольте мне, если сразу отвечать предметно, то и сказать, какая у нас стоимость обучения. Итак, стоимость обучения у нас составляет на направлении диалоги 169 200 рублей в год, а на направлении нефтегазовое дело 177 864 рубля в год. В сравнении с другими вузами Российской Федерации наша стоимость обучения, на ваш взгляд? Она вполне конкурентоспособна, и в принципе это ниже, чем вузы в Москве и в Санкт-Петербурге. Потому что другие институты да. нашего Казанского федерального например, Институт социально-философских наук, особенно обучение на журналиста и телевизионщика, оплата в разы ниже, чем в Москве и в Петербурге, но преимуществ здесь больше. Вот в геофаке у вас. Ну, не, не, в разы, не в разы, но, скажем, на э, где-то порядка 15-20% у нас оплата ниже, а если сравнивать с вузами, которые осуществляют подготовку геологов э, в России, ну, скажем, МГУ, э, э, Горный Питерский, то там, наверное, в разы, в два раза стоимость может отличаться обучения, чем в наших программах. Но, ребята, я хочу отметить, э, дело в том, что э, в Казанском федеральном университете, в Институте геологии и нефтегазовых технологий, очень обширная и продвинутая лабораторная и техническая база. У нас созданы такие же учебно-научные лаборатории, как и в ведущих нефтегазовых вуз, на, вузах нашей. Страны И мы это вам показываем на днях открытых дверей, организовывая экскурсии, и, собственно, не только об этом рассказываем, но еще организуем вот такие показы. Если кто-то хочет нам прийти и в этом убедиться, посмотреть, то мы всегда рады вас видеть в Институте геологии и нефтегазовых технологий. А коммуницировать с нами в первую очередь сейчас можно через нашу группу ВКонтакте. Вы ее найдете? Очень просто, если наберете хоть на латинице, хоть даже на кириллице, такой вот термин ЮГЕО, то есть юный геологи, ЮГЕО. Вот у нас есть такая группа ВКонтакте, через которую можно, собственно, с нами списаться и так задать вопросы какие-то, и, возможно, мы и проведем день открытых дверей. Если у вас класс захочет провести, то, скажем, вы хотите прийти к нам в институт и с нами поближе познакомиться, мы открыты для вас. Ну, глядя по ролику, который мы смотрели, мощностей достаточно для хорошего обучения. Когда начинается прием документов? Следующий вопрос. Прием документов у нас, же как и у всех, начинается 20 июня. Mm -hmm. Какой, проход, какие проходные баллы были в прошлом году на бюджет? Угу. Вот э, очень хороший, правильный вопрос. Вот, э, обычно он звучит так, какие у вас проходные баллы, и немножечко вводят в ступор. Вот меня, как, как же мне правильно ответить? А вопрос очень грамотно сформулирован. Именно какие были проходные баллы в прошлом году на бюджет? Здесь я, ребята, советую вам ориентироваться на средние проходные баллы. Вот у нас на сайте, совершенно в открытом доступе, где-то с 2013 года, публикуются все проходные баллы на бюджет. Вы их можете посмотреть и вот такую, вот такую вот динамику их развития там увидеть Но э, я вам отвечу на этот вопрос следующим образом э, На направлении геология средний балл составляет порядка 210 А на направлении нефтегазовое дело это где-то 225 баллов По результатам ЕГЭ это три экзамена вот, Это а... вот средний балл, на который надо ориентироваться по нашему вот этому сезону приемной кампании многие отвечают, что, ребят, не смотрите на проходной бал, старайтесь просто сдать ЕГЭ все на 100, тогда перед вами все двери открываются. Правильно говорим, нет? Правильно, абсолютно. Конечно. Поехали дальше по вопросам. На какое направление самый большой конкурс? Ну, конечно, я уже говорил, вот на направлении нефтегазового дела конкурс самый большой. Наверное, связано с тем, что вот это нефтегазовое дело, нефть, прямо, прям прямо нефть чуть не льется уже из этого названия, да, поэтому, наверное, люди идут сюда. Я, но я уже повторил, что на самом деле, конечно, работать нефтегазовой компании можно и закончить любое другое направление геологии в том числе. Вот. И ну, В области геологии, вот по профилям геологии, тут от года в год, из года в год это меняется. Ну, в принципе, примерно одинаковый конкурс там. Вот. Некоторые годы у нас гидрогеология превалирует некоторые годы, в геофизику люди идут, да, как-то. Ну, в общем, тут примерно одинаково. То есть тут надо просто выбирать уже более подробно, куда вы хотите учиться. Конечно, желательно поступить туда, куда вы изначально хотели. И, конечно, вот когда вы будете сдавать документы, вы должны, во-первых, конечно, поставить самую главную фишку вот туда, вот, вот куда вы действительно хотите поступить. То есть кому-то это геофизика, то есть это вот... Кто такой геофизик? Я сам геофизик. Я поступал на геофизику. Почему? Потому что геофизика – это физика на свежем воздухе. Вот люди, которые любят путешествовать, люди, которые любят физику, математику, пожалуйста, поступайте туда. Это очень хорошая работа, особенно девочки, например. Да? Девочки у нас поступают туда, и на компьютерах сидят, и все, так сказать, решают задачи все эти, а, интерпретацию проводят, калатажных данных, сейсмических данных, в очень красивых офисах, и при этом участвуют вот, в открытии месторождений и так далее, и так далее. Получают такую же большую зарплату и премию. Вот. Ну, на самом деле, цифровизация сегодня, вот, компьютер это сегодня везде. Это в любом направлении, любой специальности это у нас э, работает, потому что у нас факультет, в общем, такой уже цифровизованный что факультет, у нас большой объем э, преподавания дисциплин, которые связаны с цифровизацией, значит, компьютерными технологиями, вот это, естественно, конечно, сегодня это важно для всех, наверное, да, сегодня нет такой специальности, у которой не было, наверное, цифровизации, такой компьютерной, компьютерной технологии не было бы, вот. Поэтому, сказать, где кон конкурс большой. Ну, вот конкурс реально он большой на нефтегазовом деле. Ну, в остальных тоже. Там ну, 10 баллов, скажем грубо говоря, отличие. 10-15 баллов отличие. Вот. И, э, конечно, нужно подавать наверное, документы и туда, и сюда, и как-то вот, ориентироваться. Но желательно, конечно, поступать туда, куда вы хотите. Вот. Примерно так. Mm -hmm. Хорошо. Поехали дальше. Чтобы поступить на геологию, нужно сдавать базовую математику или профильную? Конечно же, профильную математику. Uh -huh. да. Базовая математика, это, скажем так, она почти никуда не принимается, кроме гуманитарных особых направлений. Конечно же, в ВУЗы естественного научного профиля к нам, на идеологии, нужно сдавать профильную математику. Uh -huh. Хорошо, следующий вопрос у нас прилетает из группы ВКонтакте. Когда начинаются экзамены для иностранцев? Для иностранцев прием заявлений уже открыт а экзамены э, идут согласно графику расписания экзаменов, который вывешен в открытом доступе на сайте приемной комиссии. Вот. Если это какой-то конкретный вопрос, то это опять-таки можно написать в вот нашу группу ВКонтакте, вот, и мы уже ответим конкретно на какой профиль, где, где будет проходить экзамен. То есть в интернер-порядке мы ответим на этот вопрос, а в целом экзамены, график экзаменов для иностранных граждан размещен на сайте приемной комиссии. Mm -hmm. Продолжаем дальше. Многих интересует еще поступление после специальных учреждений среднего образования, после 9 класса. Вот Как переход идет на высшее образование? Как поступить таким людям? Ну, здесь никаких сложностей нет. Даже, может быть, тем более проще поступить в силу того, что они обладают базовыми профессиональными навыками уже к моменту окончания среднего профессионального образования, колледжа или техникума. Вот. И, и здесь отличие для них только одно. То, что они, если у них экзамены ЕГЭ уже потеряли свою годность, скажем, прошло уже больше количества лет не принимаются к рассмотрению, то они могут сдавать внутренние испытания в Казанском федеральном университете. Причем для них есть еще такой нюанс. Именно выпускники колледжей, системы среднего профессионального образования, могут сдавать на выбор либо физику, либо геологию. Соответственно, программа вступительных испытаний она в открытом доступе лежит у нас на сайте университета. И здесь есть еще в некотором такое эксклюзивное объявление. В этом году у нас впервые открыт прием на заочное направление. И это заочное направление ориентировано в первую очередь для выпускников колледжей. Там дополнительно у нас открывается 25 внебюджетных мест. Mm -hmm. Идем дальше. Следующий вопрос тоже из группы ВКонтакте. Слышал, что началась регистрация и онлайн-тесты на поступление в Казанский федеральный университет на бюджет для иностранцев. А как я могу зарегистрироваться, чтобы сдать экзамены? Чтобы зарегистрироваться и сдать экзамены иностранным гражданам нужно также пройти регистрацию на платформе абитуриент-кфу.ру, завести свой личный кабинет, и у вас, вот, согласно графику этих экзаменов, появится доступ э, ко всей информации, касающейся вот, экзаменов, которые проходят в КФУ. Mm -hmm. Если это же достаточно общий ответ... Если нужно ответить конкретно на какое направление, ну, мы можем естественно ответить, если это касается направления диалога или нефтегазового дела, то опять-таки можно написать к нам вот, в, через нашу группу ВКонтакте и задать вот, вопрос касаемый, вот уже э, частной этой ситуации. Либо, ли... извините, а, я да, дополню, да, да, да. либо, конечно же, обратиться в приемную комиссию. У нас есть отдел по работе, управления по работе с иностранными гражданами, и, соответственно, можно также обратиться туда за комментариями. Угу. Теперь по следующему вопросу. дойдем? Денис Карлович, еще что добавить? Да нет, нормально все, да. Угу. Тогда следующий вопрос. Предусмотрено ли по профилю геология получить второе высшее образование? Какие нужно будет документы, экзамены, какая плата? Можно я вплодное слово скажу? Да-да. Здесь есть несколько вариантов, как получить второе высшее образование, если осваивать профиль диалогия. Во-первых, окончить бакалавриат по направлению диалогия и поступить в магистратуру по другому профилю. Это первая возможность. Вторая возможность – это, ну, она тоже очевидна, наверное, закончить один бакалавриат, потом закончить другой. Это неэффективно по времени, никоим образом. Либо у нас э, в институте функционирует очень мощный центр дополнительного образования, и, обучаясь по направлению геология, да и по любому другому направлению вы можете пройти программу переподготовки либо программу дополнительно к высшему образованию. И на выходе получите два диплома: один диплом бакалавра по выбранному вами профилю, а второй диплом дополнительно к высшему образованию. Наведение э, профессиональной деятельности в области, скажем, на которой вы учитесь. Ну, для примера, вы обучаетесь по профилю геология и э, проходите э, обучение в центре образования. На, скажем по профилю э, геофизика или по профилю скажем нефтегазовое дело и таким образом на выходе вы можете получить два диплома которые вам позволят вести профессиональную деятельность вот в, в обоих направлениях то да, тут есть вот ребята у нас э, заочно вот это вот образование получают и, и получают дополнительный диплом Например, вот ребята физики из сибирских университетов учатся у нас на нефтегазовом деле или там на геофизике, вот на, по профилю вот, по направлению геологии, и получают второй диплом о высшем образовании. И могут уже после окончания физфака там, или Сургутского университета работать геофизиками в, в компании, например. То есть, а здесь, прямо здесь можно получить, можно получить диплом переводчика, да, можно получить там, можно экономическую специальность получить. Менеджмент в нефтегазовой сфере. Да. То есть, возможности такие есть. Если вы учитесь, у вас есть возможность там, скажем, дополнительно заниматься, чувствуете себя там, сильным в этом плане, то, пожалуйста, можно получить два диплома без проблем. А следующий вопрос. Есть ли у вас курсы, кружки для старшеклассников? Да, конечно же, мы очень большое значение уделяем работе со школьниками. И, конечно, это связано с тем, что мы, как э, наше направление, диалогия, вот, как предмет в школе ни, никак не присутствуем, только немножечко присутствуем в рамке курса географии, вот, физической диаграфии, которую вы изучаете э, в средних классах. Вот. И к выпускным классам это, возможно, уже ну, как-то забывается немножко. Вот. Поэтому за школьниками мы работаем много. У нас есть э, и школа юного геолога. Э, она работает круглогодично, весь учебный год вы можете прийти записаться и ходить к нам на дополнительные занятия по вечерам на Диафак, Институт диалогии, и нефтегазовых технологий. Вот. Мы ведем, кроме того, опять-таки в нашей группе ВКонтакте онлайн-занятия со всеми школьниками России, которые хотят с нами работать и получать дополнительные знания по геологии. Такие занятия проходят по вторникам в 15.30. Вот завтра у нас вторник, и у нас будет следующее занятие онлайн в школе юного геолога. Все проходит на текущий момент на онлайн платформе Zoom. Который, и зайдя к нам в группу ВКонтакте, вы можете эти данные получить и также подключаться к нашим занятиям. Кроме того, в частности, у нас в республике в Татарстане функционирует значительное количество, 39 кружков по подготовке к геологии, которые участвуют в летней полевой олимпиаде юных геологов. Поэтому у нас для школьников есть очень много возможностей, приходите, будем рады. Кроме того, мы с удовольствием и э, помогаем вам выполнять э, исследовательские проекты в рамках вашей учебной деятельности. Вот такие вот научно-исследовательские проекты мы курируем, помогаем вам делать, выступаем консультантами, и э, если нужна какая-то помощь, скажем, в проведении лабораторных анализов, вот, консультирования, мы это все оказываем. Ведем такие проекты, и итогом этого э, бывает участие в различных конференциях научных. В частности, вот уже через неделю, 26 марта, у нас пройдет заседание секции «Геология» научного, научной конференции школьников имени Николая Лобачевского, где как раз ребята, которые вот готовились, такие работы подготовили представят их вот на жюри, то есть выступит с этими работами на конференции. Так что приходите, у нас очень много направлений для школьников, и диалоги, вот, и, э, диалогия, и э, нефтегазовое дело, и историческая диалоги, палеонтология, вот, минералогия, то есть вы узнаете много-много нового до да, сих очень интересно, приходите. Хочется дополнить этот вопрос по поводу школьников. Со школьниками других регионов как-то работа проводится? по онлайну, или кто-то ездит, например, в разные регионы России. Ну, что по себе. Помню, вот 7 лет назад у нас о геологии в городе абсолютно ничего не было. Хотя на Черноморском побережье живем, много чего нового, интересного можно там найти. Но в геологии там мало кто нам что рассказывал. Да, конечно. Вот я еще раз замечу, что мы, понимая, что круг интересов школьников казанскими школьниками только не заканчивается. У казанских школьников есть хорошая возможность нам прийти и вот точно с нами заниматься, что-то обсуждать, участвовать в каких-то проектов, активности различные организовывать. Но, тем не менее, еще очень много ребят, которые, вот возможно, на Черноморском побережье, на Волжском побережье, вот у нас здесь, да, на пробережье Волги, возможно, ходят и видят горные породы, красивые обнажения, хотят узнать, что это такое. Конечно же, вот в ЗУМ завтра, по вторникам, ближайший вторник завтра вы можете подключиться и также участвовать в наших занятиях это, это вот такая возможность для иногородних школьников и не только республики татарстан а всей российской федерации но ну, в принципе всех кто подключается вот русскоязычных школьников которые вот эта информацию могут воспринять вот, то есть самая самая самая широкая аудитория ну, благо такое, такая возможность есть. Давайте дальше по вопросам. С какого курса у студентов начинается практика и где они ее проходят? Ну, Студенты проходят учебную практику у нас. После первого и второго курса они проходят учебную практику. Но, в принципе, после второго курса и после третьего курса они уже могут ехать на производственную практику. Это бакалавриат имеется в виду. Да? Они могут ехать. Вот Андрей Анатольевич, он лично занимается работой с работодателями работаю с работодателями, да, да. и э, устраивают студентов на практику. На практику наши студенты бывают, я не знаю, ну, везде, вот, да? то есть, это начиная от Чукотки, Калининграда, там, скажем, Черноморского побережья, Черного моря, э, Казахстана, то есть даже вот со страны, потому что у нас довольно много студентов учатся, заруб... ну, из-за рубежа. То есть, примерно 30% студентов наших – это зарубежные студенты, в том числе, включая и ближние зарубежья, и дальние зарубежья. Вот, и они, конечно, некоторые из них на практику могут поехать в свои компании. Вот. А так обычно у нас, конечно, хороший конкурс такой. Ребята все хотят поехать на хорошую практику, хорошую компанию, потому что потом они намереваются, там, познакомившись там, с руководителями их практик, там уже пристроиться там на работу, посмотреть, какая там работа, какие там условия жизни, какая, какие там условия для работы, какой коллектив. Понравилось? Пожалуйста, они едут туда на работу. То есть есть такая интеграция да, уже по ходу обучения Да, да, конечно И вот, конечно, это любые компании То есть у нас, наверное, нет таких компаний, где бы наши студенты не проходили практику Это и золото, и алмазы, и нефть, и вода, и любые полезно ископаемые. Вот. Андрей Анатольевич Да, действительно, практики вот начинаются со второго курса вот, это интересные практики, учебные учебные практики, полевые, есть и на первом курсе. И ребята их вспоминают, вот выпускники, которые приходят через 10, 15, 20 лет на встречу выпускников, именно эти практики вспоминают с самой большой теплотой. То есть это, это время, когда и они познакомились, и группы академические сплотились, как-то вот в единое целое практики, проходят в единые группы, организуются они вот на правобережье Володи, в таких красочно-красивых местах, кроме того, что там есть и такие геологические обнажения, где можно прокладывать маршруты и отрабатывать на ну, геологические навыки, навыки полевого геолога во время полевой практики, но еще это очень красивые, прекрасные места. А вот с третьего курса. Начинается практика производственная, когда ребята ездят на практике совершенно в различные регионы нашей страны, проходят производственные практики. И здесь опять-таки вот, хочу дополнить еще немножечко про вопрос нефтегазовое дело и идеологии нефти и газа. То есть вот есть направление идеологии, профиль диологии нефтегаза и нефтегазовое дело, направление. На самом деле, ребята ездят на практику практически, вот не практически, а в, а в одни и те же организации. Я вам больше скажу, после окончания они устраиваются на работу на одни и те же позиции. Поэтому разница там не так велика. Когда вы будете выбирать направление, профиль подготовки, пожалуйста, вспомните об этом. и вот Учитывайте эту информацию. Поехали дальше. Здесь уже затронем тему лабораторий и возможностей для обучения в вашем институте. Какие возможности для занятия наукой есть в вашем институте? Ну, я хочу сказать огромные возможности. Вот Андрей Анатольевич говорил, что у нас очень хорошая лаборатория. Я хочу сказать, у нас уникальная лаборатория. Вот если сказать о том, какой уровень лаборатории у нас в Казанском федеральном университете, то могу сказать, что по запрошку году мы выиграли грант на создание научного центра мирового уровня в области вот нефти. Да? Таких центров в России 10 по разным направлениям, значит, начиная от медицины, там, э, гуманитарных направлений, там, сверхзвук, значит, другие важные по биологии, по сельскому хозяйству. А вот по нефти значит, вот этот центр научного мирового уровня находится в Казанском федеральном университете в Институте геологии и нефтегазовой технологии. Мы главная организация, и в кооперации с нами работают Губкинский университет, Холл тех и Уфимский нефтономный университет. То есть это говорит о том, что вот, э, Казанский университет обладает таким потенциалом научным, лабораториями, технической базой, что он является утвержденным в качестве научного центра мирового уровня в России по нефти. То есть у нас э, за время, вот, э, скажем, оснащения федерального университета во время участия в гранте, повышение конкурентоспособности российских вузов. Вот мы закупили такое оборудование, пригласили таких специалистов, воспитали своих специалистов, что мы можем делать работы на мировом уровне для любых компаний, не только для российских. И это так и происходит. То есть, например, в области нефтегазового дела, в области повышения нефтеотдачи, в области геохимии, в области изучения нефтегазовых бассейнов, в области геофизики у нас есть проекты практически со всеми крупнейшими компаниями России, не только в России, но и с зарубежными компаниями. То есть это китайские компании, Южная Америка, это и арабский мир, арабские компании. То есть и наши студенты, желающие, кто хочет заниматься, они все вовлечены в научную деятельность. То есть у нас очень много проектов, где магистры участвуют просто как инженеры, как лаборанты, участвуют в выполнении этих проектов. Практически большинство магистров, которые работают ну, второго года магистра, они вовлечены в научные исследования я про аспирантов не говорю, потому что аспиранты, кстати, аспирантов у нас около 100 человек значит, в институте, они все занимаются научными исследованиями по разным направлениям, по, по проектах, при этом получают зарплату как бы, и работают вот, э, в пользу вот, нефтяных компаний э, или, скажем, какие-то государственные гранты. Вот, у нас очень много, порядка там, 300 таких проектов, которые мы ежегодно выполняем. Это проекты, связанные с государственными проектами, скажем, научно-пистолетами мирового уровня, это проекты Российского научного фонда, других государственных фондов и, конечно, очень много проектов, которые мы делаем с конкретными компаниями. Говоря о компаниях, у нас заключительные вопросы. Возможно, придется повторить, потому что ротация эфира у нас довольно-таки большая. Зрители -то уходят, то приходят. Объединю сразу все в одну такую группу. Первое, это сотрудничаете ли вы с работодателями напрямую. Второе, проходят ли у вас дни карьеры. И третье, где работают ваши выпускники. Да, конечно же. Напрямую мы работаем с ведущими работодателями России по нашему направлению. В частности, если говорить о нефтегазовом деле, диалоге нефтегаза, мы работаем с компаниями «Роснефть», «Газпромнефть», «Локойл», «Сургутнефтегаз». Вот Татнефть, э, вот с такими крупнейшими компаниями России мы работаем по распределению на практику и трудоустройству наших выпускников. Как происходит взаимодействие? Конечно же, самое лучшее, самое лучшее взаимодействие – это когда представитель работодателя на нашей площадке общается с нашими студентами. Вот этому мы отдаем приоритет. У нас регулярно проходят дни карьеры и э, Сургутнефтегаза, и Татнефть, и Газпром нефти. Вот буквально у нас такое мероприятие с студентами было в прошлую пятницу, 18 марта. Только что наши ребята прошли отбор на перспективный проект Газпром нефти. Вот. С крупными компаниями вот «Татнефть», Сургут нефти, Газ, Роснефть у нас проходят большие дни карьеры, которые не только сводятся к тому, что приезжает представитель работодателя и отвечает на вопрос студентов сидят за круглым столом, вот, но это такие технологические дни, когда приезжают сейчас специалисты, читаются лекции, проводятся мастер-классы, вот такое интерактивное общение между студентами, когда студенты могут понять, что из себя представляет компания, а компания может оценить и профессиональные, ну, и морально-этические качества студентов, будущих своих специалистов, вот такому взаимодействию мы отдаем приоритет. Если касается направления геология, то мы также стараемся сотрудничать с крупными компаниями. Это компания Холдинг Рос геология это Алроса вот, и различные экспедиции, такие вот есть структуры. Это... Диалогические экспедиции в различных районах нашей страны. Ну, Допустим, вот Центрально-Кольская диалогическая экспедиция. Еще, если проводить совсем недавние примеры, у нас 2 марта была встреча с крупнейшей компанией, занимающейся твердым полезным скопаемым и производством удобрений, компанией Фосагра. Вот, на нашей площадке это уже все встречи не онлайн, они перешли опять в офлайн и в обычном режиме проходят. Вот таким вот образом мы э, стараемся именно резюмируя э, на нашей площадке э, организовать прямые контакты потенциальных работодателей и наших студентов. Данис Карович, есть что добавить? Да, конечно. Ну, Во-первых, э, с компаниями мы работаем не только, скажем, в области подготовки специалистов, да? мы имеем научные проекты с ними, так, мы, готовим, мы ведем перепоготовку, повышение квалификации специалистов, примерно тысячу представителей разных компаний проходят у нас повышение квалификации ежегодно, это такие самые передовые области, например, области моделирования цифровых технологий, моделирования месторождений, новых технологий добычи, повышения нефтеотдачи, новых значит, разработок в области геологии, поиска ископаемых разнообразных. Так? Вот я говорю, примерно тысячи человек из компании проходит обучение. И вот я уже говорил, более 300 проектов в год ежегодно мы имеем с разными компаниями. Вот в рамках вот такого взаимодействия тоже возникает ситуация, когда студент, который работает в проекте, значит, попадает на работу в компанию. Вот Это не только такие вот производственные компании, но это и научные институты разнообразные, академии наук в том числе, институты отраслевые институты, вот, то есть связи огромные, они разноплановые, то есть в области вот, подготовки специалистов, переподготовки, повышения квалификации научных проектов, подготовки в аспирантуре, вот такая, очень такая большая такая связь, многоканальная такая связь получается. Что ж, коллеги, на этом вопросы у нас подошли к концу, есть ли что добавить в конце нашего эфира? Да, объявление для наших слушателей. Вот мы не только для школьников организуем много мероприятий, в частности, был вопрос, который, вопрос о доступности общения скажем, и взаимодействия с нами школьников из других регионов России. Здесь я немножко хочу дополнить ответ на этот вопрос. Мы уже шестой год провели шесть чемпионатов среди школьников по решению геологических кейсов. И здесь наша география как раз представляет не только вот по Волозе, но и уже практически... Присоединились многие регионы и Российской Федерации, и страны СНГ. Так что у нас есть такие вот знаковые для нас мероприятия, рейперные, что ли, если хотите вот, для школьников, которые мы проводим на ежегодной основе. И кроме того, вот таких эфиров, которые проходят сегодня, мы планируем в следующее воскресенье, 27 марта провести на онлайн плат на одной из онлайн-платформ. Пока это планируется, будет платформа Zoom. Если что-то изменится, мы всем сообщим. Сейчас идет регистрация. Мы планируем такой день открытых дверей в формате онлайн, где также можно вопрос задать и посмотреть расширенные презентации нашего института именно для школьников. И также хотелось еще раз напомнить всем нашим уважаемым слушателям, что у нас есть группа ВКонтакте, с помощью которой мы коммуницируем со школьниками. Это группа ЮГЕО, называется она. Можно как на латинице, так и на кирильце набирать строке поиска. Вы наверняка ее найдете. Александр? Да, вот я еще раз хочу повторить о том, что э, профессия вот геолога-нефтяника, геолога-геофизика, она очень интересная, знаете, вот... Э, если у вас есть такое, знаете, любовь к природе, вы любите путешествовать, да, то это вот как раз для вас, на самом деле. Вот я просто про себя скажу немножко. Я э, приехал значит, из Башкирии, поступать в Казанский университет, хотел поступить на Арихмат, математикой увлекался очень, да, потом э, ходил, ходил, и понравилась мне физика. Потом я вот уже говорил, увидел, значит, геофизика, говорю, что такое, они говорят, это говорят, физика на свежем воздухе. Мне это очень понравилось, потому что я всегда мечтал путешествовать. В те времена еще путешествия были, в общем-то, невозможны, очень далекие, да? Но, тем не менее, вот видите, прошли годы, и, в общем, как-то я совершенно не жалею, что я поступил на геофак, закончил его, стал геофизиком. Потом я учился и на Мехмате, потому что нужно было мне преподавать вот обратную задачи геофизики. Мне нужна была математика, я значит, нашел эти значит, компетенции на Мехмате. Вот. Потом я защитил кандидатскую, докторскую диссертацию. И я очень любил путешествовать, люблю путешествовать, да, я всегда старался значит, посещать интересные места, это конференции, я работал в разных городах, в разных странах, я работал в Германии, значит, под знамя, вот там есть большой значит, геологический центр немецкий, и я работал э, достаточно долго в Сюрихе, в Швейцарии, в Институте, в технологическом университете, в Институте геофизики, я был э, в поле, в Южной Америке экспедиция была, да, значит, в, в Европе, на, на озерах, вот, в Европе, в Венгрии, на обнажениях в Австрии, была экспедиции в Австралии, и вот наконец-то в прошлом году, в вот, ноябре, была моя самая последняя мечта, большая такая мечта, не последняя конечно, большая мечта посетить Антарктиду. Я был в Антарктиде, значит, я там решал геологические, геофизические задачи, и для меня это было очень важно, вот понять самому, увидеть вот э, то, что я всегда в детстве хотел посмотреть, что такое Антарктида и как вот эти вот люди, которые там были, как они там жили я это узнал, увидел, почувствовал, что вот то, что я знал, это как раз вот, ерунда на самом деле это намного сложнее, намного ужаснее, да, но это классно мне понравилось я получил гигантский опыт, то есть я хочу сказать, даже вот когда я был студентом я на практике был в Южной Якутии, Алданской, Алдан называли, Ю... якутской Сочи это красивейшие места вообще. Потом значит, был на Мангашлаке, искал нефть, вот, делал аэромагнитную съемку, путешествовал по этой пустыне. Потом значит, после четвертого курса был на практике в Северной Якутии, искал алмазы. Вот так вот брал эти алмазы, значит, мы добывали их там. Вот, правда, они были все черные, значит, да, был маленький заводик у нас там, алмазы добывал. Вот. То есть даже во время учебы я увидел вот всю страну, потом объездил весь мир. Вы знаете, вот это прекрасная профессия. Если вы любите природу, любите путешествовать, вам интересны тайны вот живой природы, тайны земли, то поступайте на Институт геологии, нефтегазовой технологии и выбирайте профессию, работайте, будьте успешны и счастливы. Приглашаю вас, не бойтесь, поступайте, и все ваши мечты сбудутся. Думаю, тут можно еще добавить то, что поступая в Институт геологии и нефтегазовой технологии, попробуй переплюнуть список стран и континентов, которые посетил Данис Карлович Мурганин. Ну да, да. что ж, Данис Карлович, Андрей Анатольевич, благодарю вас за то, что нашли время к нам сегодня прийти. У нас в гостях были представители Института геологии и нефтегазовой технологии. Еще увидимся. До новых встреч. Пока.